здравствуйте дорогие друзья с вами Ростислав Франкевич. и сегодня в этом видео я хочу показать вам как пополнить аккаунт WebTransfer. как вы уже знаете из моего прошлого видео здесь если пополнить баланс сделать вложение можно зарабатывать тысячу долларов уже и более уже в первый месяц итак чтобы пополнить баланс, нажимаем кнопку «Пополнить», «Пополнить кошелек». Здесь мы видим, какие у нас есть возможности. Меня устраивает, я хочу Яндекс Деньги, нажимаю «Другие методы пополнения» и буду пополнять на 160 долларов. В принципе, пополнять надо на кратные 50, потому что эти деньги вы можете вложить сразу же, эффективно, дать займы. Но я еще, это не, не, не последнее мое вложение, поэтому я положу 160. Нажимаем «Оформить». Так, вообще главная платежная система компании Webtransfer это Payer. И через нее все это дело проходит. Так, я выбираю Яндекс деньги. Комиссия Payer 0%. Это меня радует. И вот сумма в российских рублях, которую я должен внести оплата пожалуйста проверьте данные и подтвердите счет контактный номер телефона вынесли далее пополнение счета подтвердить введите пожалуйста код из смс Подтверждаем оплата получатель описание получить пароль. Подтвердить. Перевод успешно завершен. <звук> Таким образом. Вы заплатили 8785,99 рубля со счета такого-то. Все. Здесь мы завершили. И на веб-трансфер денежки придут немножко позже. Пожалуй, когда они придут, тогда мы и продолжим это видео. Я продолжаю наше видео. Прошло буквально несколько минут. И деньги из Яндекс кошелька благополучно появились у меня на аккаунте WebTransfer. Вот эта сумма 160 долларов. Здесь тоже баланс изменился на эту же сумму. Заявка на пополнение кошелька, информация о выполнении. 160 долларов получено. Итак, дорогие друзья, я показал пополнение аккаунта WebTransfer яндекс деньгами аналогично в принципе можно пополнить и другими платежными системами можете делать это смело и вы уже знаете что с вложениями здесь очень быстрый и эффективный заработок приглашаю свою команду работаю со своими партнерами плотно показываю им и выясняем с ними все неясности проясняем полностью думаю доведу вас до результата на этом заканчиваю. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Ростислав Франскевич.